Глава 20. Путь к объединению. В период обучения миссионеров в Китае с 1992 по 1993 год мы переживали время прекрасного и плодотворного общения с Господом. Когда Бог благословляет нас, Сатана всегда приходит в действие, стараясь изо всех сил приостановить распространение Царства Божьего. Сатана пытался погасить огонь Божий путем гонений и страданий, но Бог непрерывно наполнял наши светильники елеем, отчего пламя этого огня поднималось еще выше и становилось ярче. В начале 1994 года Бог открыл мне одну истину. Для того, чтобы явилась вся полнота силы Божьей, разрозненные сети домашних церквей в Китае нуждаются в объединении. В 70-е годы XX века христианство в Китае было представлено только домашними церквями. Никаких сетей и организаций тогда не было. Были только группы пылких верующих, собиравшихся для служения и обучения Слову Божьему. Главы домашних церквей знали друг друга в лицо. Бог объединял их во времена гонений. Находясь в вузах, они учились дружить и доверять друг другу. После освобождения они могли сотрудничать, распространяя вместе благую весть. На первых порах мы действительно были едины. Страдания сокрушили все деноминационные перегородки китайской церкви. Когда же в начале 80-х годов Китай стал открывать границы, многих западных христиан интересовало, Какого рода помощь они могли бы оказать китайской церкви? Первым делом, контрабандой из Гонконга, они доставили для нас много Библий. Этот дар был не просто ценным, он был жизненно необходим. В один день мы с группой руководителей домашних церквей отправились в поездку на юг в город Гуанчжоу, получить Библии от западных друзей. После двух дней дружеского общения мы погрузили на поезд драгоценный дар и отправились домой. Мы были полны счастья и взаимной любви. Но прошло несколько лет, и те же самые миссионерские организации – стали перемежать Библии другой литературой. В основном это были богословские трактаты различных деноминаций, основанные на отдельных стихах Слова Божьего. С этого, как мне кажется, и начались разногласия и расколы в китайских домашних церквях. В иностранных брошюрах говорилось что нам следует служить Богу только так и не иначе, что мы должны говорить языками, чтобы быть подлинно верующими, что мы можем спастись только тогда, когда будем креститься во имя Иисуса, а не во имя Отца, Сына и Святого Духа. Одни учили фанатической вере, другие выступали за или против роли женщин в жизни Церкви. Мы стали читать эти брошюры и вскоре сбились с толку. Церкви начали делиться на партии. Одни отстаивали одно, другие – иное. Вместо того, чтобы проповедовать об Иисусе, мы стали выступать против других верующих, которые не придерживались наших взглядов. Прошло еще какое-то время. И наши зарубежные друзья стали передавать нам, кроме литературы, многое другое. Одни дарили деньги, фото и видеокамеры и все остальное, что с их точки зрения должно было помочь нам служить Господу успешнее. Отчетливо помню, какое разделение среди руководителей домашних церквей это вызывало. У нас возникали недобрые мысли и завистливые вопросы. А кто получил литературы больше всех? Или почему этому брату денег дали больше, чем мне? Начался самый настоящий хаос. За пару лет домашние церкви в Китае разделились на 10-12 движений разного толка. Такова предыстория возникновения множества сетей китайской домашней церкви. Расколоть домашнюю церковь в то время было нетрудно. Иногда для этого было достаточно посещения постороннего гостя, несколько бесед с рядовыми членами церкви, при этом раздавались материальные средства для поддержки и визитные карточки. Проходило немного времени, и возникало новое движение. В своем усердном желании помочь нам зарубежные братья на деле способствовали расколу и ослаблению домашних церквей. Как сказано в послании к римлянам в 10 главе во втором стихе, «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Я не утверждаю, что вина за все это от начала и до конца ложилась только на наших братьев из-за рубежа. Заблуждались и мы. И мы легко поддавались искушению». Я также не хочу сказать, что мы не нуждаемся в помощи зарубежных христиан и отказываемся от нее. Нет. У нас огромные нужды, и мы молимся о том, чтобы Бог позаботился о нас так, как Ему будет угодно, в том числе и через зарубежные миссионерские организации. Тем не менее, как побуждение дающих, так и побуждение принимающих должны быть чисты. И помощь, полученная от зарубежных христиан, должна передаваться только руководителям церкви, с тем, чтобы подчиненные братья не впадали в искушение употребить эти дары для узурпации власти. Теперь главы китайской домашней церкви не могли следовать за Господом в едином строю. Мы понимали, что сохранить единство при таком разделении можно было только путем дискредитации новых ересей. Ситуация понемногу осложнялась в течение пятнадцати с лишним лет, дойдя до такого рубежа, когда некоторые домашние церкви стали мнить что только они обладают истиной в последней инстанции и стали презирать другие группы, как секты, которых следует сторониться. Главы китайских домашних церквей перестали общаться, перестали любить друг друга. Путешествуя по Китаю, и, встречаясь с верующими из многих групп и сетей, мы отметили безудержный рост сектантского духа. С тех пор, как Господь возложил на меня заботу о единстве домашних церквей, я начал искать среди их руководителей единомышленников. Я встретился с Джаном Рунляном, руководителем одной из крупнейших сетей. Это был тот брат, с которым мы много лет назад укрывались у замерзшего пруда, а теперь очередная волна гонений готова была разметать нас в разные стороны. Это был именно тот брат, который подарил мне свой теплый шарф в ночь, когда меня арестовали и бросили за решетку. В 1983 году. Когда я поделился с Джаном желанием объединить китайские домашние церкви, он только рассмеялся. Это невозможно. Различные группы, которые ты хочешь объединить, это самые настоящие секты. Мы не можем поддерживать с ними никаких отношений. Его ответ так расстроил меня, что мне хотелось встряхнуть его хорошенько. Но вместе с тем я понимал, как глубоко был огорчен Джан главами других церквей. Все эти годы Джан очень уважал брата Су, руководителя громадной сети домашних церквей Возрождение. Но случилось... Однажды Джан услышал, что брат Су проводит собрание в селе, находящемся в двадцати километрах от его дома. Джан, не видевший брата Су уже несколько лет, решил встретиться с ним и поехал в село на велосипеде. Когда Джан добрался до села, братья, охранявшие место собрания, остановили Джана и не дали ему проехать. Они не знали Джана. Усердствуя в своем деле, они отказались даже сообщить о его прибытии брату Су и велели поворачивать обратно. Но если бы Су доложили, что приехал Джан, то без всякого сомнения он был бы рад встрече. Множество подобных недоразумений порождали в сердцах руководителей домашних церквей горечь и недоверие друг к другу. Я также побывал на востоке страны, в Шанхае и в Энчжоу, где встречался с несколькими старшими братьями, руководителями церквей. Они тоже не могли принять моей точки зрения на объединение. Они убеждали меня, что не видят оснований, для сотрудничества с другими группами. Крайне удрученный этим, я глубоко скорбел, но не сдавался. Объединение казалось всем неосуществимой идеей, однако Дух Святой говорил мне, «Не плачь! Не ты один призван бороться за единство Церкви Божьей. Я призвал и других, но они еще». Не вышли на труд. Я вновь доверился Господу и Его водительству. Бог ободрил меня своим словом из Евангелия от Матфея, 19 глава, 26 стих. Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Первым достижением в деле объединения домашних церквей стала наша встреча с братом Су и его сестрой Деборой в 1994 году. Я рассказывал о новом для китайской церкви курсе на зарубежное благовестие. Но пока домашние церкви разделены и исполнены ненависти друг к другу, это будет невозможно. Слуга Божий, братцу, сказал мне, с сегодняшнего дня мы будем с тобой стремиться к одной цели. Мы станем любить друг друга, подобно Ионофану с Давидом. Братцу и его группа первыми присоединились к движению за объединение китайских домашних церквей. Затем мы организовали встречу с Джаном Ронляном и его руководителями из церкви Фэнчена. Это был решительный шаг, учитывая напряженность, которая многие годы существовала между его группой и группой брата Су. За день до приезда Джана мы встретились для молитвы. Брат Фан неожиданно сказал. «Братцу, Господь положил мне на сердце сказать тебе слово, но я не уверен, что ты примешь его». Он предложил. «Когда приедет Джан Рунлян со своими сотрудниками, Тебе не стоит сразу начинать переговоры, и даже не стоит сразу начинать с молитвы. Когда они приедут, встань на колени и умой каждому из гостей ноги». Брат Су, руководивший миллионами верующих по всему Китаю, тотчас откликнулся. «Принимаю это слово как от Бога. Конечно». Я умою их ноги. Джан Ронлян и его сотрудники прибыли на следующий день. После взаимных приветствий все сели обедать. Сразу же завязалась беседа. Тринадцать лет между этими группами не было никаких контактов. Каждая сторона была уверена, что именно она находится на верном пути, а другие в лучшем случае, являются группой верующих, оставивших узкий путь и принявших опасные учения. Атмосфера на встрече накалялась все больше и больше, пока не стало напоминать светское деловое собрание, когда все говорят одновременно и каждый о своем. Все стали ворошить прошлое, бередить старые раны и вспоминать былые споры. Тут стало ясно, что обе группы находятся друг от друга так же далеко, как и прежде. Брат Су, казалось, так и не сможет воспользоваться возможностью умыть гостям ноги. Вдруг, хлопнув по колену, брат Джан громко объявил. Эти переговоры — пустая трата времени. Давайте помолимся, и мы уедем. Брат Фан подтолкнул брата Су в спину. Быстрее же, неси воду и делай, что Бог повелел тебе. Джан молился, его глаза были закрыты, когда Су опустился перед ним на колени и начал потихоньку снимать с него обувь и носки. Джан прервал молитву и оторопел. Он не верил своим глазам. Великий Су Юнзе, руководитель крупнейшей сети домашних церквей в Китае, стоял перед ним на коленях и умывал его ноги. Джан не удержался от слез и крепко по-братски обнял брата Су. Потом Гибора Су принесла ковш теплой воды и начала умывать ноги сестры Динь, сотрудницы Джана. Обе, стоя на коленях, обнимались и плакали. Тринадцатилетние грязные слухи, горечь и зависть были смыты. Каждый в этом зале увидел Божью милость и прощение. Многие руководители исповедовались в грехах, в грехах друг перед другом. Это был удивительно благословенный день. Слезы текли ручьями, А затем мы вместе запели. Солнце на закате, Хочется домой. Всякому, кто родом из семьи, родной. Юными из дома все мы разбрелись, по своим дорогам в мыле понеслись. Каждый настрадался от своих стезей И теперь способен принять боль друзей. На пути Господнем мы должны стоять, Принимая братьев, ноги умывать. В океан впадают все ручьи и реки. Мы семья одна, братья мы навеки. С того дня обе сети домашних церквей обязались поддерживать друг друга и трудиться по возможности вместе. Наши сердца были покорены любовью Божьей. Господь положил на сердце брата Су желание объединиться и с другими главами домашних церквей. Вместе с ним мы посетили руководителей многих групп. Мы спрашивали всех, кто не вошел в патриотическую церковь трех благ, об их желании присоединиться к ассоциации синим. Так мы назвали движение объединения. Мы считаем, что слово «синим», упомянутое в книге Исаии 49 глава 12 стих, имеет отношение к Китаю. «Вот одни придут издалека». И вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Мы молились с ними и обсуждали проблему объединения. Постепенно Бог вознаградил наши страдания, и главы церквей начали понимать значение единства народа Божьего. Многие руководители, не знавшие брата Су лично, и, настроенные другими, выступали против него. Но когда они слышали свидетельство самого брата Су, видели его хождение перед Богом, его любовь и плоды Святого Духа, они понимали, что были обмануты. Их отношение к брату Су изменялось. Для них он был уже человеком Божьим, и настоящим верующим в Господа Иисуса Христа. Многие барьеры рушились, а единство росло и укреплялось. Проповедники начинали проповедовать в соседних церквях, петь общие гимны и разрабатывать планы совместного служения. К началу 1996 года многие старшие братья согласились объединиться, хотя руководители ниже рангом, особенно рядовые братья, принимать друг друга еще не могли. Они не желали менять свои взгляды. Тогда я заключил завет с Богом ради единства Китайской Церкви. Я сказал ему, «Господи, с этого дня я перейду на постную пищу до тех пор, пока главы китайских церквей не станут искренне принимать друг друга. Однажды на собрании руководителей церквей один брат обратил внимание на то, что я не ем яиц и мясо. Он спросил о причине этого. Когда я рассказал ему все, он тут же встал и заявил во всеуслышание – с этого момента и я не стану есть яиц и мясо до тех пор, пока домашние церкви не объединятся. В октябре 1996 года были избраны пять первых старейшин Ассоциации Синим. Это были братья Су Юн которого утвердили председателем Ассоциации, Джан Рун -Лян, Вэнсин Сяй, Шен Юйпин и я. Каждый из старейшин представлял различные сети домашних церквей. В ноябре 1996 года руководители этих пяти сетей провели в Шанхае первую официальную конференцию ассоциации Синим. Господь снова проявил Свою могущественную силу, сокрушая межцерковные барьеры. Некоторые руководители исповедовались в многолетней тайной неприязни друг к другу. Они раскаивались перед Богом и просили прощения у присутствующих. Братцу в своем выступлении сказал однажды, мы больше не желаем следовать каждый своим путем. Мы желаем учиться друг у друга и изменяться, как угодно Господу, чтобы укрепляться в Боге и быть ближе Иисусу. Несмотря на то, что некоторые разногласия оставались, руководители знакомились друг с другом. Они понимали, что гораздо больше их объединяло, чем разделяло. Они понимали и то, что их богословские расхождения касались вопросов, не имевших существенного значения для их веры. Каждый мог ясно видеть, каким чудесным образом Бог действовал в группах, присутствующих на конференции. Все прославляли Бога. Мы решили проповедовать в церквях друг у друга и делиться не только Библиями, но и всем тем, что получали сами из-за границы. На второй день конференции состоялось общее хлебопреломление. Возможно, впервые за последние 50 лет главы Китайской Церкви участвовали в общей вечере Господней. Движение единства продолжается и до сего дня. Хотя в 2002 году Руководители решили опустить название «Синим» и просто встречаться как братья во Христе, без всякого официального имени. За это время присоединилось еще несколько сетей домашних церквей. На особом собрании в январе 2000 года главы китайских домашних церквей впервые огласили общее число верующих в своих сетях, составившие около 58 миллионов.